Почему полторы минуты? Две Две, ладно, две. Хотел <с уже <с сразу <с врезать. Сейчас как раз где-то у меня там в Фейсбуке одна из наших выпускниц написала, что я приехала на мероприятие, на конференцию, и вдруг ни с того, ни с сего говорят, пожалуйста, выступи. И дали 10 минут. И она так и пишет, Дмитрий, после ваших полутора минут. Уже вообще жизнь прекрасна. Я понимаю, что я любую мысль смогу уложить во сколько угодно. И главное, что почему чему, чему учат полтора минуты? Почему полтора минуты? Потому что полтора минуты – это всегда… Вот с этого начинается идея. И потом, неважно, какой текст будет, два часа, восемь часов, сколько угодно, в нем все равно я привыкаю к тому, что в нем все равно должна быть одна четкая последовательная идея. А на, полторы, на полутора минутах это гораздо проще отработать. Поэтому полтора минута. Ну и говорить долго и мучительно легко, а вот кратко, последовательно и четко, вот с этим, конечно, гораздо все сложнее. Поэтому попробуем.